Серьезно, мы взяли просто слова реплатинских слов, начали искать слова, и вот так вот, не думав, обозвались словом «джуна». Обозвались было, слово... Да, было слово «джуна», последнюю букву поменяли на «а», а потом уже узнали, что, оказывается, «джуна» с финского переводится как «поезд».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 татарская музыка означала пляски под залихватскую гармошку и однообразный бит, то сейчас жанр разнообразие разнообразии растет в геометрической прогрессии, а татарская культура лишь продолжает развиваться. Диана Шилова, Роман Самарин, Универ -Ньюз.